Ну а теперь я разберу несколько тезисов Максима Каца, чтобы показать. Нет, не ему он и так все прекрасно понимает. Я хочу показать его зрителям, как нужно критически воспринимать чужие лозунги, когда кто-то обещает вам прекрасное светлое будущее, если вы куда-то пойдете против кого-то проголосуете или кого-то свергнете. Мне вообще очень странно слышать, как разумный молодой человек может приписывать одной личности столько отрицательных качеств. И вот, мол, если завтра Путина у власти не будет, то только тогда все и заживут богато. Или единоличный президент 30 лет, или рост экономики и более богатая и нормальная жизнь. Потому что президент и его друзья не позволят изменить те три базовых проблемы, о которых я рассказал в этом ролике. Потому что для них это база их возможности быть у власти, при том, что они совершенно некомпетентны, чтобы там находиться. Так что нужно нам всем заниматься политикой, друзья. Именно в плоскости политики, а не экономики сейчас находятся проблемы, с которыми столкнулась Россия. Путин плохой, у него плохие друзья, недостаточно компетентные с точки зрения Максима Каца. А у друзей тоже есть друзья. И так сверху вниз по всей пирамиде власти. Это же их всех надо сносить, чтобы что-то изменилось. Ни одного Путина. А сколько вместе с ним? Тысячи, сотни тысяч, миллионы. Как в 1917 году, а может как в 1937. Я просто не понимаю методики решения поднятого Максимом Каца вопроса. Ведь вижу, понятно, что замена одного условно плохого человека на другого условно хорошего ничего не решает. Смотрим на Украину, хотя многим и не нравится туда смотреть. Приехал в Киев замечательный парень, стал президентом и даже друзей своих собственных привел. И что много он там изменил к лучшему. Даже Чечварке нужно, на что дурак дураком? А это понимаешь, что иллюстрировать и сажать придется миллионы людей. Полная иллюстрация: всех, кто имел отношение к преухорайным структурам или власти. 2 миллиона людей, которые служат в огромной преступной организации МВД, ФСБ, ФСО и прочих, а просто окажутся в какой-то момент не удел. Куда пойдут работать люстрированные? Они пойдут работать в криминалы, окажутся потом за решеткой, будут строить дорогу. Между Якутском и Магаданом Две с лишним тысячи километров по тайге Очень по звучит. Очень ну, по что делать? Ну, зато за можно условно-досрочно будет выйти. И они могут проявлять насилие, по И потом на украденные деньги пить водку. Они больше ничего не умеют. Несколько миллионов человек просто больше ничего не умеют. А можно ли будет От быстро отреда... найти несколько миллионов конечно, человек на их местах? Конечно, есть. Вы же есть, конечно. Ну, я Вы... не хотел бы в спецслужбы пойти работать. Ну, пойдем, ничего страшного. Это будет уважаемая профессия. Пойдете аналитиком туда. Теперь насчет якобы некомпетентности Путина в политике. Вот совсем недавно я услышал такой интересный рассказ про поездку в Чечню от математика Саватеева. На лекции было около 200 человек в Риге русскоязычных. Но при этом латыши тоже были. Я поговорил с латышами, я все равно получил подтверждение всем моим представлениям. Но в этом плане, да, действительно, в Риге очень... Латвии очень мало рожают, очень много уезжают из страны. И когда после этого я приехал в Грозный,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 Там, где жизнь, вот нужно ее хватать сюда, и здесь будет как бы за счет них тоже она прорастать. Саватеев рассказывал еще много интересного, а мне просто вспомнил, что происходило в Чечне 25 лет назад. И тогда проблема казалась просто вечной и нерешаемой. Ну, почти как сектор газа в Израиле. Вот только сектор Газа за 25 лет так и остался сектором Газа, и никакие математики туда лекции читать не ездят. Так что все у ВВП с политической компетентностью нормально. Он умеет решать сложнейшие проблемы во многом даже получше Израиля.